Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». 23 год внесет коррективы в порядок возмещения НДС. Для возврата налога нужно будет иметь положительное сальдо на едином налоговом счете, следить за решениями налоговой и не нарушать сроки. Сегодня расскажу, что изменится и как к этому подготовиться. С 1 января 2023 -го года Каждой компании и индивидуальному предпринимателю ФНС откроет единый налоговый счет, он же ЕНС. На нем будут учитываться все деньги, которые налогоплательщик перечислит в бюджет. На ЕНС не надо перечислять отдельные суммы на разные налоги. Все будет погашаться единым платежом на сумму совокупной обязанности. Это общая сумма налогов, взносов, сборов, авансовых платежей, штрафов и процентов, которые на данный момент налогоплательщик должен бюджету. Сумма совокупной обязанности формируется на основании, декларации расчетов, в том числе уточненных, уведомлений и сообщений о начисленных налогах, авансах и сборах, решений налоговой об отсрочке уплаты налогов, наложении санкций или представление налогового вычета по результатам камеральных и выездных проверок, судебных актов, исполнительных листов и иных документов, уменьшающих или увеличивающих размер налоговых обязательств компании. Сейчас сумма возмещения учитывается на отдельном КБК в карточке расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. А с 2023 года она будет входить в состав совокупной обязанности и увеличивать или уменьшать сальдо на ЕНС после камеральной проверки. При этом сама процедура принятия решения о возврате налога не меняется. Вы подаете декларацию по НДС с суммой налога к возмещению, а инспекция проводит камеральную проверку, чтобы проверить законность заявления налоговых вычетов. Если все в порядке, в течение 7 дней после окончания проверки налоговая примет решение о возврате налога. И не позднее 12 дней вернет деньги на ваш расчетный счет. Если инспекторы найдут нарушения, составят акт. Далее руководитель инспекции рассмотрит материалы проверки и примет решение о частичном возмещении НДС или полностью откажет возврате налога. В течение пяти рабочих дней вам сообщат о принятом решении по ТКС или вручат его лично. Возврат налога сейчас не зависит от срока уплаты по другим налогам. Например, если решение о возмещении НДС приняли 25 июля. Как 28 июля подходит срок уплаты налога на прибыль, у вас не заберут возмещения для погашения налога на прибыль. Все равно вернут НДС, если по другому налогу нет недоимки. А вот начиная с 1 января 2023 года, вычеты по НДС можно будет вернуть только если сальда на едином налоговом счете положительная. То есть денег на счете должно хватать для оплаты всех налогов, взносов, сборов, пеней и штрафов. С января 2023 года из статьи 176 Налогового кодекса уберут пункты с 4 по 7 о зачете недоимки по НДС и другим налогам с суммой, предъявленной к возмещению. В 2022 году действовало правило, что если у вас есть недоимка по НДС или другому налогу, налоговая одновременно с решением о возмещении принимает решение о зачете недоимки и возвращает только остаток НДС. С 2023 года возмещения тоже заберут на погашение недоимок и других обязательных платежей. Это будет происходить автоматически после отражения в базе ФНС решения о возмещении НДС полностью или какой-то его части. С ЕНС погашать обязательные платежи будут в такой последовательности. первое, Недоимка по наиболее ранней дате возникновения. 2. Налоги, авансы, взносы, сборы на основании отчетности. 3. 4 проценты и 5 штрафы. Если после погашения задолженности сальда на ЕНС останется положительным, вы сможете вернуть вычет по НДС на свой счет или зачесть его в счет будущих платежей. При отрицательном сальдо забрать деньги не получится. Кроме этого, из статьи 176 Налогового кодекса уберут пункт 8 о поручении казначейства перечислить вам налог и пункты 10, 11, 11.1 о расчете пени за нарушение ФНС срока возврата налога. Теперь это будет прописано в статье 79 «Возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета. Инспекция должна направить поручение в казначейство на следующий день после решения возмещения. А казначейство перечислить деньги не позднее следующего дня после поручения. При этом если на ЕНС не хватает денег чтобы вернуть всю сумму возмещения, вам вернут только часть в размере положительного сальда счета. Если налоговая в течение 10 дней со дня принятия решения о возмещении не вернет вам налог, на эту сумму будут начисляться проценты по ключевой ставке Центробанка, которые вам тоже должны перечислить. Возмещать НДС в заявительном порядке могут любые налогоплательщики, у которых есть банковская гарантия и поручители. А в ускоренном режиме до конца 2023 года все, кто не находится в стадии банкротства, реорганизации или ликвидации. Для них банковская гарантия не нужна. Порядок возврата вычетов по НДС в заявительном порядке не изменился. Также нужно заполнять специальные графы в декларации и писать заявление в налоговую. Меняется лишь процедура возврата излишне возмещенного НДС. Теперь налоговая не будет направлять дополнительно требования о возврате налога, а вышли только решение об отмене возмещения. И на основании этого решения налогоплательщик должен вернуть деньги в бюджет в течение 5 рабочих дней. При этом пеню за пользование бюджетными деньгами налоговая начнет начислять на следующий день после решения. Поэтому важно следить за решениями налоговой и вовремя возвращать излишне возмещенный налог. 23-й год богатное изменение изменения в налоговом законодательстве. И наверняка начало года не обойдется без шероховатости при внедрении этих новаций. Но наш сервис «Мое дело бухобслуживания» заранее подготовился и поможет с введением бухгалтерского, налогового и кадрового учета, расчетом зарплаты и сдачей отчетов. Всю бухгалтерскую работу будут делать специалисты сервиса, а вы сможете сконцентрироваться на бизнесе. Сервис компенсирует штрафы, которые возникли по вине бухгалтера. Это прописано в договоре на бухгалтерское обслуживание. А ответственность перед заказчиками застрахована на 100 миллионов рублей. Ссылка под видео. Присоединяйтесь.